Я прошу прощения за то, что прервалось видео. По системным программам я что там, успел или не успел пройти. То есть вот такие есть системные программы. Я говорил про Cast, Huawei Cast. Ну, вот такие вот, короче, программы. То есть, ну, сильно говорю, в системных файлах лучше не шариться и лучше ничего пока не удалять. То есть с этим мы решили. Также я поставил приложение Smart Tube. Это приложение, которое показывает YouTube без каких-либо этих, без рекламы. Есть, пожалуйста, вы можете в поиске набрать все, что хотите, можете зайти под своим профилем. То есть это нормальное, хорошее приложение. Но ценно оно еще знаете чем? Тем, что когда мы заходим в настройки. Заходим в приложение. Мы можем проверить обновление. Здесь написано. Ваша версия не требует обновления. Но если это приложение обновляется. Его можно автоматически обновить из самого приложения. А это очень удобно. То есть вот такие приложения в общем-то ценные. Одно из таких же приложений. То есть вот в EFbox. То есть это тоже кино, сериалы и все такое. Ну, оно, если будет обновление, то оно, естественно, вам покажет, что есть обновление. И вы его будете всегда с актуальной версией. Также я поставил на uh, YouTube 11. То есть это приложение самое легкое. Вот, uh, наверное, легче, чем оно, я не встречал из ютубовских. То есть вы тоже можете за зайти под своим... Uh, аккаунтом посмотреть ну подписаться что-то смотреть по подписке то есть вот видите да там история сохраняется хотя в это приложение в аккаунт никто не входил то есть она просто здесь кстати можно подписываться не имея аккаунта допустим если вы заходите а, в приложение кстати вы можете на весь экран можете не на весь тут разницы нет то есть я вот сейчас ставлю и спускаюсь до своего аккаунта. То есть, вы подписаны, но аккаунта в Ванцити не введено. То есть, это тоже удобно. Можно следить за, ну, смотреть за чьими-то каналами, не имея подписки. Не имея даже своего аккаунта. То есть, это ценно. Винг Про, ну, это для того, кто хочет иметь, скажем так, Телевизионные каналы, их тут порядка, не помню, 200. Ну, они, конечно, повторяются. То есть, они прям повторяются по времени. То есть, плюс два часа, плюс 4 часа, плюс 6 где-то часов, плюс семь Но, тем не менее, вот вот такое количество каналов здесь есть. Сейчас я посмотрю, сколько их. Что-то уже триста 350. 370. 442 сорок два. Четыреста пятьдесят. каналов. даже дальше еще. Ну, наверное, что там? Пятьсот, шестьсот. Елки-палки. Я никогда даже и не поднимая не опускался до сюда. Оп, стоп. А, это избранные уже каналы пошли. То есть вы можете в избранное бросить и смотреть. То есть, у меня получилось 662 канала. То есть, ну, образно там поделим на 3. Ну, 200 каналов точно есть. То есть, вы можете смотреть. Настройки, Настройки, кстати, очень широчайшие. Вы можете показывать только избранные. То есть, это классно. Что у нас осталось? Еще ТикТок есть. Ну, ТикТок да, то есть тоже для Android TV он стоит. Ну, вот такая вот фигня. То есть вы можете листать, смотреть, все, что хотите. Понятно. То есть, если вас заинтересует, вы можете всегда зайти к нам в телеграм-канал и посмотреть и скачать те файлы, которые нужны для установки на ваш сбербокс. Батн маппер я уже сказал, это. Дополнение к вашему пульту, дополнительные функции. Ну, для примера я вам покажу еще, вот, допустим, а я же удалял игры, как они сейчас выглядят. То есть, если мы спустимся в игры, мы видим практически на каждой игре, которую можно было удалить, стоит, стоит значок «Вновь установка». То есть, они удалены фактически. И их нужно опять в ярлыке остаются, а все остальное нужно устанавливать. Но зато я сказал, что самое главное, что Сбербокс не захламлен, ну, как по-моему. И мы имеем в крайнем случае 3 гигабайта свободного места. Как уже вы его будете использовать, это уже ваши трудности. Ну, еще раз повторяю, кому нужны файлы АПК для ваших Сбербоксов, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там постоянно все выкладывается, всякие новинки, всякие иногда даже новости хорошие бывают. Приходите, смотрите. Если какие-то вопросы есть, не можете что-то решить, всегда спрашивайте. Мы всегда поможем. Там достаточное наше сообщество, комьюнити, которое может вам помочь. Все. Если остались вопросы, задавайте либо под видео, либо лучше всего проходите в телеграм-канал, там решим все остальное. Ну и в, в первую очередь хочу сказать, самое а, сейчас главное это а, установка АПК. Допустим тот же Яндекс-модуль этого не умеет. Все. Ну я не знаю, я перестал пользоваться Яндекс модулем, хотя, да, он прикольный, там, если вы с Яндексом дружите, на Яндекс подписаны, все это здорово. а здесь, если вы не, не любите подписываться на что-то, вот ваш выход это лампа, допустим, обычное приложение, веб-интерфейс, так скажем, оно весит мало, хоть на телефон, хоть на Android TV, хоть куда. Ну, вы можете все смотреть все что вы хотите то есть вот такая вот такое видео если вам видео понравилось ставьте лайки не понравилось ставьте дизлайки задавайте свои вопросы в описании Ну, а мы будем пользоваться сбербокс топом у нас кстати два топа и еще раз говорю можно даже что интересно А, кстати вот не нашел я приложение Давайте я вам покажу. У меня есть приложение, я ищу приложение, которое бы использовало камеру Сбербокс ТОПа. То есть для того, чтобы можно было звонить с одного там, ТОПа на другой, либо с ТОПа на телефон. Я думал, что если я установлю ДУО, то все решу. Нет, я его установил, но, к сожалению, дальше входа надписи, на, входа в учетную запись, больше ничего не делается. Вот такой вот. Ну, это те приложения, которые либо стоят, либо пробовались, но не стались. HD Video Box, ну, я стал реже им пользоваться, потому что пользуюсь лампой, пользуюсь Webbox. А, ну, вы также можете HD Video Box установить и все смотреть, что, что вас интересует. То есть, я его пробовал устанавливать, но я его удалил, потому что ну, меньше стал им пользоваться. Если вы хотите, вы можете его использовать и пользоваться им дальше. Вот такое видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Все, всем пока. Телеграм-канал называется «Умный дом своими руками». Можете в поиске набрать в Телеграме. Все, всем пока.